Вот сейчас у нас последняя решающая неделя. Как мы проводим хозяина э, текущего года, бычка, вот он, он у меня здесь, вот такой веселенький, так мы 12 лет и проживем. То есть хозяина года надо провожать достойно, потому что на 12 лет, если вы хотите обеспечить себе удачу, какие-нибудь неожиданные такие приятные пряники в виде денег, то быка надо проводить достойно. В следующих выпусках. Как правильно проводить год быка, чтобы обеспечить себе удачу на 12 лет? А как правильно встретить год тигра, чтобы расположить к себе хозяина года и обеспечить успех? Каких дней следует опасаться в новом году и что необходимо делать? Как обеспечить финансовый поток на целый год? Смотрите на канале. Добрый день. Всем, кто там сделал, вспоминать, на энергетическом уровне он там приводит пример, что такое, когда очень сильное желание, вот прям избыточное желание. Кабан пытается там раздувая ноты, поймать м, синюю птицу. Вот на энергетическом уровне что происходит вот в этой ситуации? То есть, я подготовилась, я создала атмосферу, я приготовила подарки, сюрпризы, да, и договорилась насчет этих сюрпризов с человеком, который тоже вот -вот абсолютно точно знает, что той аудитории, которая подписалась на этот канал, очень интересен этот человек. И как бы вот тишина, то есть я стучусь в дверь с подарками там с кутулями с этими да, которые там заморачивалась, задумывалась как, что подарить кому и вот я стучусь в дверь, а мне либо не открывается, либо открывается посмотрели и захлопнули перед носом дверь. Что такое вот эти 100 просмотров у вот того видео которое вот момент силы да, в новом году. Господа хорошие, если мы интересуемся только Зеландом, я хочу может быть даже кого-то расстроить. Я так Канал не для продвижения транссерфинга Зеланды, при всем уважении к Вадиму Зеланду. Но мне не нравится, честно признаюсь, отнеситесь к этому с пониманием, что Вадим Зеланд нравится больше, чем я. Что Вадима Зеланда посмотрят и ждут на этом канале больше, чем меня. Да, он известен, да, транссерфинг уже читали. Но поверьте мне, я бы не стала выставлять ту литературу, которая мне не нравится, да, мне нравится транссерфинг. В чем то я с ним, да, не стала не согласна в чем-то он уже не актуален, но я его на канале выставила. Я его выставила не для того, чтобы продвигать, да он и так себя сам продвигает. Но учитывая то, что у каждого свое время, да и до Зеланды были Александр Свияши и замечательная Валентина Травинка и Владимир Жикаренцев, которые тоже были медиумами. Что такое медиум? Это человек, который не пишет какие-то труды, он считывает информацию. Так вот я тоже считываю информацию, и вот а, мое время тоже оно но ну вот как бы есть свое время для каждого человека. И этот канал я создавала для того, чтобы наносить те истины, те знания, которые... Мне открываются, Но ну, если Вадим Зеланд, то он все-таки больше эзотерикой. Трансерфинг это считается эзотерической литературой. Но у меня все-таки здесь на канале научный подход ко всем явлениям, которые я наблюдаю в жизни. Почему я, собственно, и начала развивать этот канал. Я начала развивать этот канал, призывая человека относиться к своему дню как, ну, как к празднику. Не так, чтобы проживать сегодня, как вчера, завтра, как позавчера и так далее. Вереница серых однообразных дней, у Зеланды это есть, да? Как-то неловко встречать с радостью серую действительность. Мы с ним резонируем. Почему? Потому что то, что я у него прочитала, я уже пережила. Лет через 10 только я это прочитала у Зеланда, вот, в трансерфинге. Но до этого я училась у жены Яколя Чекаракозского, который изо дня в день нам развивал все пять органов чувств, чтобы пробудить шестую интуицию. Для чего мы это делали? Чтобы в актерской профессии вот, творчески да, строить свое существование на сцене. То есть вот такой подход. Мы должны уметь слышать, видеть, связать, обаяться. И самое главное, управлять своей интуицией. Есть, там, ну, это вот база школы Зиновья Крогоцкого, которую он перенял в свое время своих учителей. Ну и, конечно, Константин Сергеевич Станиславский. Тоже часто очень цитировал нам зину Крогоцкого из этики Станиславского. плач и грусти дома на людях, будь добр, улыбайся». Это не кто-то, это Станиславский писал в начале прошлого века. Те знания, на которые я опираюсь, они базовые, они научные. Это высшая школа. И потом это была режиссура после Зиной Яковлевича Крогоцкого, где мы изучали метод действенного анализа. На режиссуре уже у Вадима Сергеевича Голикова тоже от Станиславского идет метод действенного анализа. Нет бесконфликтной ситуации на сцене, не может быть бесконфликтного существования. Вот Нужно понимать природу этого конфликта, нужно понимать, откуда начало, где конец, какие события. Вот это все метод действенного анализа. Это любая психология отдыхает. Поэтому вот суметь увидеть то, что происходит в жизни, да, и, в конце концов, апогеем уже всего. Да, потому что я не была в прокрастинации, я продолжала развиваться. То есть я пошла и, опять же, в какой-то момент, вот то, что касается финансовых каких-то, я и как никто знает, что такое финансовая яма. Почему? Потому что мне так повезло. Я закончила школу и развалился Советский Союз. И все свои вот эти годы становления студенческие. Я проходила через все дефолты, через кризисы, я попадала в такие финансовые ямы. Это все мы переживали, когда еще я сказала, что вот я хочу тренинги вести. Ага, сказала Вселенная, ну хорошо, тогда ты пойдешь по полной программе учиться, милая моя. По всем ступеням пройдешься. Вот я прошлась по этим ступеням, поэтому тут все, что я сегодня даю, вы этого нигде не прочитайте. Вы это ни у Зеланды ни у, не найдете, ни у Оша, ни у Чопрактона нигде, потому что это мною выстраданные открытия, которые я сделала вот по ходу всей своей деятельности и когда уже вот мы учились у Зину Яковлевич, да, то есть если ты к нему подходишь со слезами на глазах да, как у этой маски театральной которая символизирует грусть, да, это все, это казнь это казнь то есть, ну, тут он тоже из нас сделал таких веселых ребят, и служение мозг не терпит суеты, прекрасное должно быть величавое, у него это было вот во всем это такой красивый человек Умный, талантливый, интеллигентный Он видел суть, он видел природу И в нас, во всех своих учениках Зиновья Кличко-Рогоцкий воспитывал вот Это умение оставаться человеком Умение проживать каждый свой день наполненно вне привычек Избавляться от привычек Потому что привычка враг Ну и, конечно, энергия сознания Наполнять каждый свой день смыслом Мы не имеем права проживать свой день серыми, как штаны портного, когда вокруг столько много знаний, все друг у друга мы учились. Ну, как бы По-разному да проявляется любовь к своему учителю. Кто-то считает, там, ему достаточно позвонить, если он жив-здоров, кто-то считает, что его достаточно помнить там, и быть благодарным. Вот у меня моя любовь к моему учителю, к Зиновьевичу Карагодскому, проявляется прежде всего в том, что я хочу продолжать его жизни в тех делах, в тех действиях, которые вот из его этой базовой школы. Да? То есть я провожу тренинги. Я применяю эти знания, которые получила у него. Провожу экскурсии. Я тоже применяю те знания, которые у него получила. И самое главное, я не имею права эти знания в себе где-то прятать, хранить. Но я должна эти знания передавать. Поэтому вот веду тренинги и опять же хочу продлить его жизнь, его имя, чтобы не забывали, его не забывали, потому что он, ну, он того достоин, чтобы о нем помнили. И эта школа действительно, она уже практически показала себя и свою жизнедеятельность, способность. То есть еще от Константина Сергеевича Станиславского более 100 лет. Плюс еще вот сколько я уже тренинги веду, и эти тренинги чудеса делают. Ну просто делают колоссальные чудеса. Происходит действительно такая, знаете, вот перестройка человека, человеческой жизни полностью, значимость. Я вам рассказала о значимости вот всего того, что я даю, конечно, я не стояла на месте После того, как я училась В Зиновья, колеча, там, получила образование что Я научилась там анализировать Я не была в прокрастинации Опять же, жизнь меня подвела В каком-то очередной Знаете, как это приплыли Корабли лавировали, лавировали, лавировали, лавировали Да не выловировали Вот и опять попала в какую-то тогда вот Эту бухту безденежья И меня... опять же, вот что-то надо было делать И я вдруг вспомнила про свою детскую мечту Я, я мечтала в детстве Вести к и по Петербургу именно. Я пошла, я получила еще новую профессию и уже вот у меня был третий университет. И тут вот как раз вот то базовое знание, которое вот подвело под черту вообще под всей деятельностью, которую я осуществляла до этого. Это был, была культурология Санкт-Петербургского университета. Здесь я вела две большие научно-исследовательские работы. Это одна это символы, вот то, что касается в культурах, переходы, вот все это. Ну, пример того, да, вот например, Гитлер берет самый мощнейший символ, коловорот. И посмотрите, буквально в несколько дней они располосовали всю Европу. То есть Польша, Франция все захватили. А наша страна, а нашу духовность вот обломились вот, все таки вот эта вот война символов а другая исследовательская тема это исчезнувшей цивилизации и вот в связи с этим поэтому я начала организовывать свой канал поэтому знания эти научные базовые они опираются на научные труды на наблюдение на исторические факты которые складываются в разных э, культурах то что сегодня вот я вижу признаки приметы того что вот предшествовала исчезновению цивилизации я это вижу поэтому я открыла свой канал не для того чтобы продвигать труды вадима зеланда при всем уважении еще раз говорю но это канал который помогает людям на сегодняшний день выживать в тех условиях в которых есть избегать очень много омутов плыть вот к тем буйкам которые помогают поддерживать свою жизнь на том уровне чтобы жить обеспеченно богато радостно счастливо как мы должны проживать свою жизнь и это все она в купе то есть я не могу сказать что я там беру откуда-то поэтому это моя вот моя выстраданная система которую я вас и приглашаю поэтому мне конечно странно вообще видеть здесь 100 просмотров Тут молитву я выставила совершенно потрясающая, очень мощная молитва. почему 91 просмотр не понимаю когда мы отказываемся от того что нам дают хорошие дамы мы это отстраняем. Вот не надо отвергать здесь на канале то, что дается. Надо просматривать мои авторские видео. Если у меня есть 2000 человек на сегодняшний день, вот, подписались под этим каналом, не обижайте меня своим холодным приемом. Да? Цитировать буду Зеланды, лишь вы любите Зеландок. Вам дают, а вы говорите, нет, не надо. Вам опять дают, вы говорите, да нет, спасибо. Вам в третий раз дают, вы говорите, да ну, спасибо. И вам уже перестают давать, Полочку поставила, костюм надела, кстати. Может быть, кому-то это кажется белым халатом, да, но это актуально, потому что сегодня у нас, так что, нужно сказать, лечимся. Придумала для вас подарки, там, благодарности, слова. Сказала искренне, совершенно. Обращаюсь вот как, к вам, как к людям. Как вы, со всей искренностью, а вы поступили со мной. Ну, просто вот как, как вот, вообще просто, как последний, даже... А вы поступили со мной очень некрасиво, очень культурно, Я бы даже сказала, здесь в культурном пространстве это актуально. Потому что, ну что это такое? 100 просмотров у меня набрало это видео. Какой бы день вы ни родились, рождение происходит каждый новый день. Потому что когда мы открываем глаза, прежде произнести в своем сознании «Спасибо, что я проснулся, спасибо, что сегодня я продолжаю жить». И вот здесь вопрос, чем вы наполняете свой день. Приглашаю прежде всего наполнять свой день вот, теми энергиями, которыми наполняется весь мир. Потому что это очень важно, жить в согласовании с тем миром, в котором мы живем. А праздник – это когда ты проживаешь каждый свой день осознанно, осмысленно. Вот это и есть вот эта жизнь как праздник. Да, никогда у нас праздное отношение к жизни, и мы прожигаем свою жизнь, когда ты просыпаешься с радостью, с благодарностью, да, и с благодарностью относишься ко всем людям, которые тебе дали много добра, которые, от которых ты получил какие-то знания. То есть вот это и есть праздник жизни. И потом опять же Владимир вот, Вяклевич обучал нас э, тому, чтобы мы были творцами да то есть в творческой жизни вот применять интуицию а что есть построение собственной жизни создание каждого дня до да? счастливого дня это есть творчество вот к такому творчеству я вас призываю вот вы почувствовали вдохновение и радость но потом вас опять затягивает обыденная рутина праздник уходит и наступает будни. Как сохранить в себе состояние праздника? Во-первых, помнить о нем.